Иногда бурить скважину на воду нужно двумя способами. Твердую глину разбуриваем с промывкой, шарошечным долотом. Смотрите, какие сальники. Для герметичной посадки обсадной трубы обязательно привариваем твердосплавную коронку. Укрепляем ствол скважины стальной обсадной трубой. Ставим пневмоударник. И вскрываем водоносный известняк. Кровля водоносного известняка похожа на обыкновенный щебень. По мере заглубления пневмоударника в водоносный горизонт, вода выплескивается наружу. Опустив в скважину насос, прокачиваем ее до чистой воды. Наращиваем стальную обсадную трубу до той высоты, которой желает заказчик. Для надежности закрываем устье скважины стальной пробкой.